Так вот, как я уже сказал, одну часть клапана я буду нагревать пропано бутановой смесью, а вторую часть клапана буду нагревать гремучим газом. И вы увидите, что произойдет. Так, для начала мы... Закрепим клапан, зафиксируем в тисочках, чтобы он у нас никуда не убежал, потому что он будет очень горячим. Подожжем пропано-бутановую смесь и подожжем гремучий газ. Обратите внимание, какая разница в пламени.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 А вот что происходит с клапаном при воздействии на углерод гремучим газом. Обратите внимание, углерода нет.